Друзья, приветствую вас на канале Декатлон ТВ. Я Дмитрий Кузнецов, чемпион России по воркауту. И сегодня мы разбираем второй вопрос. Это важность составления индивидуальной программы тренировок и, в принципе, как ее можно составить. Поехали. Сразу давайте разберем такую тему, зачем нужна, в принципе, программа Тренировок. Если мы будем тренироваться без построенного графика, без плана, просто хаотично приходя и делая абсолютно любые упражнения, сколько угодно повторений, сколько угодно подходов, прогресс будет, он будет, конечно, но он будет уже не такой э, быстрый, как он мог бы быть с тем же самым Планом. План нужен, во-первых, для того, чтобы, в принципе, отслеживать свои результаты. К примеру, сегодня ты в пятом подходе подтягиваний замерил свой результат. Это, там, допустим, 7 повторений. Через 2 недели, тренируешь по той же программе, ты также замеряешь в пятом подходе количество повторений. Повысилось оно или осталось на месте. Но, в принципе, не особо важно, но самое главное, ты можешь отследить это количество. И подпринять дальнейшие меры. Также программа вырабатывает режим, именно системный подход к данному делу. Следует помнить, что в принципе на начальном этапе тренировок программу нужно менять порядка раз в два месяца, то есть обновлять. Потому что тело имеет свойство именно привыкать подстраиваться под нагрузку, подстраиваться под тот режим, который мы ему даем. То есть, к примеру, ты делаешь три подхода подтягиваний там, по 10 раз. Да? Если вначале тебе было это тяжело, со временем у тебя мышцы, связки привыкают к этой нагрузке и справляются с этим уже гораздо легче. Тебе нужно постоянно шокировать твой организм, шокировать мышцы, чтобы был именно прогресс, чтобы получать хороший результат. Это что касается начального этапа развития. Далее я бы рекомендовал менять программу, порядка один раз в месяц, чтобы прогресс был еще быстрее. Теперь разберем, в принципе, структуру одной нашей цельной тренировки. На примере тренировки груди, к примеру, кто занимается именно телостроительством. У нас на одной тренировке существует 3-4 упражнения в рамках воркаута. Все они должны задействовать именно грудь. В принципе, упражнения на грудь в рамках форкаута затрагивают в основном это грудь, трицепс, передняя дельта. Поэтому на тренировке именно у нас должны участвовать данная группы мышц. Это основные упражнения назову. Это отжимание на брусьях, отжимание от пола, либо отжимания на брусьях, когда мы и руками, и ногами опираемся на сами брусья и делаем отжимания гораздо ниже чем мы можем на полу. Это те же самые отжимания, но уже от какой-либо опоры, то есть на высоте, да, снизить немножко нагрузку, по степени уменьшения нагрузки работаем. Вот. И сюда можно еще добавить, к примеру, упражнения на пресс. То есть даже на брусьях, да, подключать стабилизаторы мышцы и делать подъемы обычные ног в группировке, либо прямые ноги, прямые именно в коленном суставе Будет такое разгрузочное, хорошее упражнение, затрагивающие мышцы стабилизаторы, в принципе, и плечи будут участвовать, кисти грудные у нас будут напряжены, и включается в работу, собственно, пресс, который также немножко будет работать у нас в упоре лежа при обычных отжиманиях. При составлении программы следует помнить, что каждое упражнение нужно подбирать именно по степени уменьшения нагрузки. То есть... Допустим, вам тяжело будет даваться отжимания на брусьях, значит, его нужно делать именно первым движением. Дальше по мишени нагрузки, в принципе, как я уже ранее сказал, да, это будут отжимания от пола, либо отжимания сначала на брусьях полностью, чтобы гораздо ниже уходить, растягивать грудные, чтобы они больше у нас включались в работу. Далее обычные отжимания от пола, возможно, не в полную амплитуду, не глубокие, вот, но до 90 градусов. Далее это уже идет отжимание от какой-либо опоры. По подходам я бы рекомендовал также делать порядка 3-5 подходов в каждом движении. Не больше. Больше не будет смысла, так как энергетический запас человека, он, в принципе, ограничен истощается довольно быстро. Три подхода – это, в принципе, знаете, такой классический подход, которого придерживаются многие. Если, допустим, немного отступим, ты хочешь больше внести акцент именно на количество там увеличить количество отжиманий на брусьях сделай больше подходов именно отжиманий на брусьях то есть допустим это будет 4 или 5 но к примеру там последнее упражнение ты возможно какое нибудь одно уберешь да? допустим последнее отжимание уже от какой-либо поверхности ты его исключишь то есть идет уже взаимозамещение компенсация еще хочется сказать, почему именно важно составлять тренировку именно под себя индивидуальную, а не заимствовать у кого-либо, у товарища, у какого-нибудь профессионального атлета. Потому что каждый организм абсолютно индивидуален. И реакция на отдельное упражнение может быть абсолютно разная. Кому-то будет, к примеру, даже неудобно просто делать определенные движения, там, отжимания на брусьях, кому-то неудобно, кому-то наоборот удобно и понравится. То есть тот человек, которому это будет неудобно, может его заменить на какое-либо другое. Это даст гораздо больший прогресс, нежели терпеть и делать то, что тебе ну, некомфортно будет делать. В принципе, такая тренировка она формируется как раз таким путем проб и осознания. Комфортно тебе данное упражнение или нет? Итак, на этом мы заканчиваем вторую тему, именно о составлении программы тренировок, зачем она нужна и как ее составить, ну и в принципе, как она должна выглядеть. Я думаю, тебе интересен был этот ролик. Не забывай ставить лайки, пиши в комментариях, может быть, я что-то упустил, может быть, тебе есть что сказать. Также подписывайся на канал Декатлон ТВ и жди моего следующего ролика. Удачи в тренировках!